Всем добрый день! Сегодня у нас мастер-класс по вязанию летней косыночки для девочек. Узор ажурный, пряжа чистый хлопок, метраж пряжи 120 метров в 50 граммах и крючок номер 3,5. Начинается вязание косынки с узкого края, с 6 воздушных петелек. С первого по пятый ряд узор вяжется один раз, затем идет повторение узора с 6 по одиннадцатый ряд. Вязание косыночки заканчивается волнистым краем и затем вся косыночка обвязывается столбиками без накида. Одновременно с обвязкой вяжутся две завязочки. Чтобы вам легче было находить начало нового ряда, я внизу под этим видео оставлю тайм-коды. Прямо нажимайте на эти цифры, которые обозначены голубым цветом, и вы попадете в начало нужного вам ряда. Еще для того, чтобы получше разглядеть, как вяжутся какие-то элементы узора, можете нажимать на паузу прямо в видео. Итак, переходим к вязанию. Начинается вязание с цепочки воздушных петель, набирается 6 петель. В первом ряду вяжем воздушную петлю перехода и еще 4 воздушных петли. 1 2 3 4 в конце делаем соединительный столбик и так мы провязали первый ряд во втором ряду делаем воздушную петлю поворачиваем в соседнюю петлю делаем столбик без накида И затем под цепочку вяжем ракушку из восьми столбиков с накидом. Первый столбик с накидом. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. седьмой восьмой в конце ряда в пятую петлю можно просто вот так цепочку сложить и посмотреть где у нас будет середина либо в пятую петельку 1 2 3 4 5 5 петелек Закончились и здесь делаем два столбика без накида. Первый столбик и второй столбик прямо вот в эту петельку делаем. Закрепили. Это был второй ряд. Третий ряд начинается с четырех воздушных петель. Первая. 2, 3, 4. Поворачиваем, делаем накид и сюда же вяжем столбик с накидом. Продолжаем вязание тремя воздушными петельками. 1, 2, 3. Затем закрепляемся. Тремя столбиками без накида верхушечные петли предыдущего ряда. Самые верхние петли ракушки. Три петельки выбираем. Первая. Вторая. Третья. И снова также вяжем три воздушные петли. Первая, вторая, третья. И два столбика с накидом в две последние петли ряда. Вот у нас был предыдущий столбик в том ряду. Мы его находим. И в него делаем один столбик с накидом. И второй столбик с накидом делаем воздушную петлю предыдущего ряда. Вот она заходим сюда и провязываем еще один столбик с накидом вот так выглядит третий ряд следующий четвертый ряд начинается с воздушной петли затем два столбика без накида в каждый из предыдущих столбиков с накидом вот первый столбик без накида второй столбик без накида четыре воздушные петли, 2, 3, 4, под арку столбик без накида, 3 воздушные петли, в следующую арку столбик без накида, 4 воздушные петли. и в конце над столбиком предыдущего ряда столбик без накида и воздушную петлю рядышком тоже столбик без накида это был четвертый ряд вот так можно поправить чтобы ничего стянуто не было вот эти столбики вот сюда вот так выглядят 4 ряда. Переход к пятому ряду воздушная петля. Два столбика без накида над предыдущими двумя столбиками. Первый. Второй. Затем ракушка из восьми столбиков с накидом. Вот такая же. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. Следующую арку вяжется столбик без накида, воздушная петля и еще один столбик без накида. Затем вяжется такая же ракушка из 8 столбиков с накидом. Под следующую цепочку вяжем 8 столбиков с накидом. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и в конце. 2 столбика без накида находим две последние петельки вот воздушная петля и столбик предыдущего ряда именно в них вяжем один столбик без накида и второй столбик без накида шестой ряд начинается с 4 воздушных петель Первая, вторая, третья, четвертая. Сюда же вяжется столбик с накидом. Три воздушные петли. И три столбика без накида в верхушку вот этой ракушки. Первый столбик второй столбик, третий столбик, затем 4 воздушные петли, первая, вторая, третья, четвертая, столбик с накидом в середину предыдущего ряда, тут была одна воздушная петля между столбиками, вот в нее, под нее, столбик с накидом, и еще 4 воздушные петли 4 снова прикрепление тремя столбиками 1 2 3 3 воздушные петли и 2 столбика с накидом в две последние петли Над столбиком предыдущего ряда вяжем столбик с накидом первый и воздушную петельку предыдущего ряда вяжем второй столбик. Седьмой ряд воздушная петля. Два столбика без накида над столбиками предыдущего ряда. Первый, второй. Четыре воздушные петли. Первая, вторая, третья, четвертая. Под арку столбик без накида. Три воздушные петли. Два, три. Под следующую арку столбик без накида. 4 воздушные петли. Это у нас середина. 1, 2, 3, 4. Снова столбик под арку. 3 воздушные петли. Снова столбик без накида. 1, 2. 4 петли и в последние две петли 2 столбика без накида первый столбик без накида и воздушную петельку второй столбик без накида это был седьмой ряд чтобы петельки располагались ровно мы их вот так. Подтягиваем это вначале, потом они будут сами распределяться. Вот так подтянули, вот сюда петельки поправили и получается все ровно. Переходим к вязанию восьмого ряда. Воздушная петля, два столбика без накида, первый. Второй. Теперь под арку вяжется ракушка из восьми столбиков с накидом. Первый, второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой, седьмой, восьмой, затем под следующую арку вяжется столбик без накида, воздушная петля и столбик без накида. Следующую арку вяжется ракушка. Первый, второй, третий, четвертый, пятый столбик с накидом, шестой, седьмой, восьмой. Столбик без накида воздушная петля и столбик без накида в следующую арку. Столбик, петелька, столбик. Затем ракушка. Первый, второй, третий четвертый пятый шестой седьмой восьмой ракушка связана и осталось связать два столбика без накида смотрим где последние две петли вот сюда вяжем столбик без накида и воздушную петлю предыдущего ряда тоже вяжем столбик без накида 8 рядов связаны начало девятого ряда 4 воздушные петли поворот столбик с накидом сюда же 3 воздушные петли 1 2 3 затем прикрепиться к ракушке 3 столбика без накида в самой верхней петельке ракушки затем в каждое вот такое углубление будет вязаться 1 столбик с накидом и сюда тоже 1 столбик с накидом в вершину каждой ракушки будем прикрепляться тремя столбиками без накида и сюда тоже вяжутся 3 столбика без накида и между ними 3 воздушные петельки все повторяется становится вязать все легче и легче итак 3 воздушные петли Столбик с накидом под вот эту воздушную петельку предыдущего ряда. Снова 3 воздушные петли. 3 столбика без накида. Прикрепление. Первый, второй, третий. Затем 3 воздушные петельки снова. Столбик с накидом под воздушную петельку. 3 воздушные петли. И первый столбик без накида, второй столбик без накида и третий столбик без накида. 3 воздушные петельки. И в конце ряда 2 столбика с накидом. Вот у нас последние две петли в ряду. Вяжем сюда столбик с накидом и сюда тоже столбик с накидом. Это был девятый ряд. Десятый ряд, одна воздушная петля, два столбика без накида над каждым столбиком предыдущего ряда 1 2 4 воздушные петли 3 4 под арку столбик без накида 3 воздушные петли 1 2 3 под следующую арку столбик без накида 4 воздушные петли 1 2 3 4 рядом в соседнюю арку вяжем столбик без накида 3 воздушные петли и так чередуем закрепляясь под каждую арку столбиком без накида чередуем вязание 4 воздушные петли 3 воздушные петли 4 3 4 3 4 в конце будет Итак, здесь было 3 столбик без накида. Раз, два, три, четыре, три. Следующее будет. Тут закрепились. Теперь три. Закрепляемся. Четыре воздушные петельки. Одна, вторая, третья, четвертая. И столбик без накида над столбиком предыдущего ряда и в последнюю петельку воздушной цепочки предыдущего ряда два столбика без накида в конце это был 10 ряд 11 ряд воздушная петля Два столбика без накида, один вяжется сюда же, второй из соседнего столбика. Затем под арку вяжется вот такая ракушка. Вяжем 8 столбиков с накидом. 6, 7, 8. Под соседнюю цепочку вяжется столбик, воздушная петля и столбик. Столбик без накида, воздушная, столбик без накида. Снова ракушка. Два, три столбика, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Можно вот так подправить, если. Не вся арка получается занята. Вот так вот их подвинуть чуть-чуть. И два столбика без накида. Между ними воздушная петля. Снова ракушка. воздушная петля столбик ракушка первая вторая третья четвертая пятая шестая восьмая петелька с накидом и два столбика без накида в конце вот у нас предпоследняя петелька в ряду и из прошлого ряда воздушная петелька подъема в нее тоже вяжем столбик без накида на этом вязание раппорта закончено это был 11 ряд и теперь будет повторение раппорта с 6 по 11 ряд вот сразу теперь в двенадцатом ряду как надо вязать начинать вот вязать эти прикрепления вот к макушке идут прикрепления к ракушечке Затем идет седьмой ряд, восьмой, девятый, десятый и одиннадцатый ряд. Тайм-код я внизу напишу, где по времени начинается каждый ряд. Внизу в описании можете посмотреть, когда будете вязать. Нажмете шестой ряд, седьмой ряд, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый. И четко увидите, как и что вам вязать. Свяжите косыночку очень быстро. Она вяжется легко. Все мотивы повторяются, а я сейчас свяжу нужное мне количество рядов и покажу, как обрабатывать косыночку дальше. Я связала косыночку вот такой высоты. Мне нужна косыночка для девочки. Если вы захотите связать косыночку побольше, свяжите еще несколько рядов. И сейчас остается оформить края косыночки. По всему периметру косыночка обвязывается столбиками без накида. Начинать нужно оттуда, где вот рабочая ниточка находится. И вязание идет сначала по уголкам. С этой стороны один ряд столбиков без накида, с этой стороны один ряд столбиков без накида. Затем вязание переходит на верхнюю часть косыночки. Но перед этим еще будут вязаться две завязочки с этой стороны и с этой стороны. Делаем одну воздушную петельку для перехода к новому ряду. Разворачиваем косыночку уголком и вяжем столбики без накида. В эту же петельку вяжем один столбик без накида. И затем просто смотрим, чтобы не было натяжения. Тут уже нету точной рекомендации. Есть ваше умение видеть и чувствовать вязание. Здесь, вот видите, большое какое расстояние. Здесь войдут, сейчас посмотрим даже три столбика. Вот здесь три вошли. Дальше по одному. Когда мы дошли до нижнего кончика, откуда начинали вязание косынки, тогда в угловую петельку вяжем. Посмотрим, сколько столбиков. 1-2, ну и можно третий связать. Вот так, три столбика в одну петельку для красивого края. И затем самую первую цепочку, которую вязали, вот так тоже обвязываем. Без натяжения, свободно. Ну вот у меня получается здесь 5 столбиков. Под эту цепочку я связала. И снова в угловую петельку я вяжу 3 столбика без накида. Вот я связала и тем самым сделала поворот. Переходим к обвязке другой стороны косыночки. Вот так выглядит у нас переход. И начинаем обвязку этой стороны. Такая маленькая подсказка, чтобы точно знать, куда вводить крючок, в какую петельку вот так вот на высоте петельки вот так просто крючок направляете куда он ложится там и вяжете то есть не вытягивайте вот так да, чтобы вот, допустим куда-то дальше шагнуть а вот на такой же высоте крючок он сам показывает если вы уже столько связали вы уже просто чувствуете куда дальше направлять крючок вот на высоте петельки и обвязка продолжается вот так просто один ряд столбиков без накида выравнивает все все края косыночки вот так где один где три столбика и получается абсолютно ровный краешек все одинаковые так вот мы доходим уже до края косыночки смотрим где у нас здесь последний столбик так вот он именно он нам и нужен вот последняя петелька в этом направлении значит вяжем еще один столбик до этой петельки, и вот она, последняя петелька в этом направлении. Так сделали, и сейчас начинаем вязание тесемочки. Тесемочка-завязка. Вяжем просто цепочку из воздушных петелек. Можно свободно, можно потуже, как хотите, и затем сделаем поворот и будем обвязывать цепочку тоже столбиками без накида итак довязали на нужную высоту затем через одну петельку в третью делаем первый столбик без накида на этой тесемочке и затем идем обратно вот так просто тесемочка получится тоненькая будет удобно завязывать итак когда уже связали тесемочку нужной длины 15-20 сантиметров тогда переходим к обвязке верхней части косыночки у нас получилась тесемочка безотрывным вязанием переходим сейчас к верхней части вот так плавно делая переходящие сюда столбики без накида вот так плавно переходим на обвязку узора видите никакого стыка нет никаких узелков нет все аккуратненько ровненько одинаково и такие же столбики без накида вяжем сейчас но уже в каждую петельку здесь уже легче просто вот так по узору и вот так идем в каждую петельку по одному столбику без накида И после этого будет получаться красивый волнистый край. Прямо в каждую петельку вот так делаем обвязку. Если слышно, птички поют за окном. Весна. Когда закончили обвязку верхней части косыночки, переходим к вязанию второй тесемочки. Вот мы подошли уже к угловой части. Продолжаем вязать петельки. В каждую петельку по одному столбику без накида и затем вот в последнюю петельку я связала столбик и такую же тесемочку такой же длины столько же петель начинаем набирать вот здесь я так ее сейчас положу чтобы не считать а выравниваться по этой тесемочки простая косичка все очень легко. И быстро ну, вот так взяли цепочку связали и обвязали столбиками без накида вот и все все что здесь нужно для второй тесемочки все одинаково все точно так же вот сейчас мы ее померяем приложим так ну да вот уже еще две петельки и будет одинаковая длина так еще две петельки Одна воздушная петля для поворота и обвязка столбиками без накида осталось несколько столбиков связать вот они здесь вот так вяжем и сейчас идет уже закрепляющий последние петельки и вот сюда вот так делаем продеваем сюда ниточку обрезаем на этом вязание косыночки заканчивается сейчас ниточку надо заправить Ниточку можно заправить двумя способами. Можно сюда, под столбики без накида, прямо туда продеть и ниточку провести. Либо можно вот сюда, под ракушку. Я сделаю сюда. Вот так вот иголочку завожу туда, под все петельки. Вот они тут густо как насажены. Через них продеваю. Затем еще... Ищу еще потайные вот тут ходы, для того, чтобы ниточку надежно спрятать, чтобы ее не было видно ни с какой стороны. Вот так вот продеваем. Вот он, с той стороны у нас, видите, ничего нет. Сейчас вот так мы ниточку проденем. И вот так вот ее узелочек туда тоже постараемся спрятать все осталось ниточку обрезать и на этом все хвостика не видно Если у вас остались какие-то вопросы, то пишите в комментариях. Благодарю вас за внимание. Желаю вам интересного и легкого вязания.